Здравствуйте, с вами Ольга Дьяченко, и вы на канале Ближе к телу. Сегодня мы приступаем к конструированию базовой основы леггинсов. И потом, в процессе работы, путем нехитрых манипуляций, мы из легинсов сделаем велосипедки. Кто как хочет, тот так и будет шить. И начинаем мы нашу работу со снятия мерок. У меня имеется живая модель, я услышала ваши комментарии, и теперь буду стараться снимать все свои видео, ну скажем так, на живых людях. Итак, у нас имеется девушка. Я показываю, как снимать мерки. Для начала мы повяжем талию какой-нибудь реверевочкой или резиночкой. Обвязали и смотрим, чтобы резиночка была, ну скажем так, располагалась горизонтально полу. Смотрите, можно снимать на голое тело мерки, но, естественно, мы нашу модель не можем раздеть перед всем белым светом, поэтому на ней одеты какие-то тонкие леггинсы, тонкая футболка, все ее так поправила, а правило она стоит спокойной. Я просто покажу принцип, по которому мы снимаем все мерки для, данной, для данного конструирования. Итак, первая мерка – это обхват талии. Сантиметровая лента расположена горизонтально полу. Не натягиваем сильно, снимаем в естественном положении. Попросите, чтобы модель стояла уверенно на двух ногах, не перенося вес тела на одну или другую ногу. Ровненько стоим в естественном положении. Обхват талии. Вторая мерка – это обхват бедер. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам ягодиц Сзади. Поверните, пожалуйста, к камере спинкой, я покажу. По выступающим точкам ягодиц, если имеются какие-то ушки галифе на бедрах, ну, скажем так, жировые отложения, их тоже учитываем. Ко мне теперь снова в наше положение. И если имеется какой-то, ну, прям животик, то учитываем как раз живот. Лен, ленту, ну, так вот, поднимаем немножечко вверх и снимаем мерку с учетом ну, живота. Итак, вторая мерка – обхват бедер. Следующая мерка – это обхват ноги в самой широкой части, сверху. Посмотрите, как мы ее снимаем. Вот вот здесь, в самом верху, где у нас самая широкая часть ноги, вот на этом уровне. Ручку, пожалуйста, на бедро, чтобы нам было видно. Да. Обхват ноги. Ленту стараемся держать параллельно полу. Следующая мерка – обхват колена. Держим сантиметровую ленту плотно и снимаем обхват колена. И еще одна мерка, которая нам понадобится, если вы будете шить леггинсы или ну, лосины, это обхват щиколотки. В самом узком месте, где щиколотка, вот здесь. Все сняли, друзья. Если длина ваших леггинсов будет чуть выше, чем э, анатомическое положение щиколотки, тогда вы снимаете именно тот обхват внизу, где, будут, где будет заканчиваться длина э, лосин. Следующие мерки – это высоты. Снимаем их от э, как раз резиночки, которая повязана на талии. Первая мерка высоты – это высота колена. Снимаем от талии по боку по боковому шву до уровня колена, ручку на бедро или за спинку, да, чтобы я могла показать, от талии до уровня колена, вот здесь. Еще одна мерка – это высота голени, снимается от уровня колена до самой широкой части голени. Посмотрите, как я снимаю эту мерку. От уровня колена вниз, вот до самой широкой части голени. Следующая мерка длины – это длина изделия, длина леггинсов. Снимаем от талии по боковому шву до той длины, которую хотим. Вот так. Если вы шьете вместе с нами велосипедки, тогда вы должны будете снять еще одну мерку. Ту длину велосипедок, которую вам хочется. Они могут быть как короткие, так и удлиненные. От талии по боковому шву вниз. Наши велосипедки будут чуть выше колена, поэтому вот берем ту длину, которая нужна именно вам. И еще одна мерка, которая нам понадобится, это высота сидения. Для того, чтобы снять данную мерку, нам нужен стул. Высота сидения снимается следующим образом для данной методики построения. Девушку сажаем на стул, угол прямой между коленями, вот тут вот, и она должна сесть на стул прямо, глубоко в стул сесть, держать прямо спину. И смотрите, вот той резиночки, которую мы повязали Наталье, резиночка должна расположена быть параллельно полу, и от резиночки вниз можно снимать по линейке, скажем так, делать проекцию. Вот на каком уровне будет эта мерка. От стула, где девушка сидит, до э, уровня резинки. Или можно поступить проще. Я просто беру сантиметровую ленту и по боку снимаю э, данную мерку. От талии вниз и вот так вот до стула. Вот так. Итак, давайте еще раз пробежимся по тем меркам, которые мы сняли, и освежим память. Обхваты. Обхват талии, обхват бедер, обхват ноги, обхват колена, обхват голени, обхват щиколотки. Высоты. Высота колена, высота голени, длина изделия легинцев, длина изделия велосипедок и мерка высота сидения. Ну что, мерок много, их снять просто. Приступаем к дальнейшей работе. Итак, друзья, вы сможете скачать себе конспект, который будет служить вам шпаргалкой. Я в обычной жизни работаю без конспектов, без буквенных обозначений, но для того, чтобы идти с вами, скажем так, параллельно и не сбиться ни влево, ни вправо, никуда не уйти, у меня тоже будет конспект, как шпаргалка, которого я буду придерживаться. Это тот же конспект, который будет у вас. Еще у нас будет чертеж вместе с вами. Если придерживаться этого чертежа, то вот талия вверх, вот низ – и ну, как бы мы будем работать, я буду вам объяснять, что мы работаем сверху вниз, например, опускаем вертикаль или чертим вот эти вот горизонтали. Но так как мне неудобно под камеру раскладывать вот такой длинный лист миллиметровой бумаги, я буду э, работать ну как бы боком. И у меня вот здесь будет вверх, вот здесь вниз, вот так вот будут эти горизонтали и вот так будет идти вертикаль. Для того, чтобы работать с вами синхронно и для того, чтобы не было путаницы. Ну все, я все рассказала и приступаем к работе. Мерки сняты. В левом верхнем углу ставим произвольно точку. Назовем ее А. Через точку А проведем горизонталь вправо. На данной горизонтали откладываем следующее значение. 1 вторая обхвата бедер минус от 4 до 8 сантиметров. Почему от 4 до 8 сантиметров? Смотрите, если вы будете шить свои леггинсы или велосипедки из хлопчатобумажного трикотажа, тогда вы берете интервал от 4 до 6 сантиметров. Если вы строите э, конструкцию, которую будете использовать, потом будете шить из синтетических тканей, например, из бифлекса, лайкры, микрофибры, тогда вы берете интервал от 6 до 8 сантиметров. Я буду шить свои велосипедки из бифлекса, поэтому я беру интервал от 6 до 8 сантиметров и выбираю значение 7. Поэтому от точки А я откладываю точку А1. Отрезок АА1 равен 1 2 обхвата бедер минус 7 сантиметров в моем случае. Вы подставляете то значение, которое устроит вас. Так, у меня по расчетам получается, по расчетам у меня получается 41 сантиметр. Ставлю точку А1. Дальше. Отрезок АА1 делим пополам. Ставим точку А2. Из точки А2 вниз опускаем вертикаль. Это такой перпендикуляр к отрезку АА1. Из точки А2 вниз. У меня линейки не хватает. И на данной вертикали откладываем следующие значения. А2Д2. Высота сидения по мерке. Следующая точка. А2, К2. Это высота колена по снятой мерке. И еще одна точка на этой вертикали. К2, f 2 Это высота голени по снятой мерке. От колена до самой э, выступающей части голени. И еще одна точка. А2, H2. Это длина наших желаемых леггинсов, там, где область щиколотки. Закончили. Теперь мы должны провести через каждую из этих точек горизонтали. Проводим. Тут, в общем, все просто. Мы откладываем на чертеж все высоты и все обхваты. Сейчас мы с вами все это сделаем. Проводим горизонтали через данные точки. Так, и через d 2 Я работаю фломастером для того, чтобы вам было видно. Из точек А и А1 опускаем вертикали, перпендикуляры, до пересечения э, с линией высоты сидения, вот там, где точка Д2. Опускаем. Слева у нас точка Д. Право С. Теперь мы должны найти уровень бедер. Как он находится? По следующей формуле. 1 десятая от полуобхвата бедер плюс 3 сантиметра. У вас эта формула есть в конспекте. От точки D2 откладываем эту величину вверх по вертикали. Ставим точку B2 проводим через данную точку горизонталь. слева на пересечении с вертикалью ставим точку б справа в 1 от точки d2 влево и вправо откладываем по половине значения обхвата ноги по снятой мерке минус 2 сантиметра. Подставляю свое значение. Обхват ноги у меня по мерке 56 сантиметров. Целиком. Половина этого обхвата 28. 28 минус 2 остается 26. По 26 сантиметров от точки D2 влево и от точки D2 вправо. Откладываю. По 26 сантиметров. Слева у нас точка D1. Справа точка С1. То же самое поступаем с обхватом колена. От точки К2 влево и вправо откладываем по половине значения обхвата колена по мерке минус 2 сантиметра. Еще раз подставляю свое значение. У меня обхват колена 35 сантиметров, пополам 18, минус 2 16. То есть по 16 сантиметров от точки К2 влево и вправо. Ставим точку К и К1. К1. И еще одна мерка – обхват щиколотки. То же самое. Обхват щиколотки по мерке пополам, минус 2 сантиметра, и откладываем полученное значение от точки H2 влево и вправо. Ставим точку H и H1. Давайте оформим с вами линию талии. От точки А вправо откладываем от 4 до 5 сантиметров. Почему именно такое значение, я вам сейчас объясню. Я беру 5, 5 см, ставлю точку А4. От точки А1 влево мы откладываем 4-6 см влево и вниз 2 сантиметра. Ставим точку А3. Соединяем прямой линии точки А4 и А3. Сейчас объясню, от чего зависит вот эти вот величины сантиметры, почему такой интервал. Вот смотрите, у меня обхват талии по мерке 64 сантиметра. Допустим, 64. Пополам это 32-32 сантиметра. Теперь я измеряю данный отрезок А4, А3. То есть в зависимости от моей исходной линии талии. У меня он равен 30 сантиметров. Вот смотрите, мы строим нашу базовую конструкцию, вот, вот эту верхнюю часть, исходя от полуобхвата бедер. И теперь вот в этот полуобхват бедер мы встраиваем свою, ну, свое значение талии. 30 сантиметров меня устраивает, потому что ткань эластичная и все сядет хорошо. Если я хочу свою мерку обхват талии подогнать к той, которую я сняла, 32, значит я от точки А вправо, ну, могла брать не 6 сантиметров, а 4. От точки А1 влево я тоже могла брать не 5-6 сантиметров, а, ну, например, 4. И тогда бы у меня отрезок А3-А4 был бы длиннее и уже, ну, подогнался бы под мою... Под мое значение обхвата талии. То есть вот от этого зависит, сколько взять от точки А вправо или влево. Просто возьмите среднее значение, промерьте отрезок, который у вас получал, получается в итоге. Если он вас устраивает, величина этого отрезка, оставляйте так, как есть. Если вы чувствуете, что талия будет уже, значит, берите значение ну, чуть меньше, и тогда этот отрезок будет больше. Вот на что это все влияет. Поэтому, ну, Мы работаем с эластичными тканями, поэтому меня цифра 30 устраивает. Так, дальше. Uh, уже можно оформлять линию талии uh, красивой вогнутой линией. Я беру фломастер другого цвета и просто аккуратно, вот так вот, чуть-чуть вогнуто оформляю линию талии. Ну, вот так. Все красным цветом. И сразу можно сюда же достроить к линии талии цельнокройный пояс под резинку. Мы откладываем от вновь обретенной линии вот от этой красной вверх по 2-3 см в зависимости от того, какую ширину резинки вы будете использовать. И просто себе вот так вот, смотрите, вот такими вот засечками отрисовываем цельнокройный пояс, который впоследствии подогнется и обработается так, как надо. Если вы хотите сделать приточной пояс, тогда ну, при моделировании я вам покажу, как это сделать. Вот так, по прямой вверх. Давайте я возьму еще один фломастер другого цвета. И вот так по намеченным точкам отрисовываю. Смотрите, я, а, а, из точек А4 и из точек А3 этот пояс будет выходить вот так вот прямо. Вот так вот. Вверх такие вот вертикали. Все, я могу этот участок немножечко подштриховать, чтобы было понятно, что это цельнокроенный пояс. Ну все, оставляем в том виде, в каком есть. Теперь давайте поработаем с бантовым срезом. Соединяем прямой линией точки А4 и Б. Здесь у нас задняя. Задний шов, задняя половинка. С правой стороны у меня передний шов. Передняя. Соединяем прямой линии точки А3, В1. Отрезок С, С1 измеряем, делим пополам. И полученное значение откладываем от точки С вверх. Ну, допустим, пусть это будет точка С2. Соединяем прямой линии точки С1, С2. Эта линия нам поможет плавно скруглить нужный нам бантовый срез по переду. И теперь плавненько по лекалу соединяем точки Б, Д1. Я беру другой цвет, чтобы уже окончательно отрисовать эту линию. Вот так аккуратно. И соединяем точки Б, А4. Я просто отрисовываю Аккуратненько, уже красным цветом. Это окончательная линия заднего шва бантового. Вот так. И теперь аккуратно, плавно, вогнуто соединяем точки B1, C1. Вот так вот, немножечко придерживаясь вот этой вот линии. Отрезка C1, C2. Вот так. И обвожу... Отрезок B1, A3. Все, это наша окончательная линия. Это бантовый срез по переду. Все. Сверхом закончили. Соединяем прямой линией точки D1, K. Соединяем прямой линией точки KH. Соединяем прямой линии точки С1, К1 и К1, H1. Так, уже на что-то у нас похоже получается. Ну и теперь окончательно оформим наши срезы. От точки К вправо мы откладываем 1,5-2 сантиметра. От точки К1 влево тоже откладываем или полтора, или два сантиметра. И аккуратной вогнутой линией соединяем точки D 1 и вот эту новую полученную точку. Ну, допустим, пусть это будет К штрих и К1 штрих. Соединяем плавно вогнуто Д1 К штрих. Так, это у нас уже будет окончательная линия, оформляю. Я пока простым карандашом работаю, потом обведу. Соединяем плавные вогнутые линии точки С1, К1 штрих. Так, вот аккуратно. И теперь смотрите, мы должны наши вновь обретенные линии увести в точки H и H1, туда вот вниз. Для удобства обработки низа изделия, когда будет ну, выполняться подгибка нижнего края, нужно, чтобы в точку h и H1, вот сюда вот эта линия, уходила чуть-чуть под прямым углом. Но хотя бы на расстоянии одного сантиметра, вот здесь вот, если вверх смотреть, чтобы был прямой угол. Если мы уведем под наклоном, тогда будет нам тяжело и неровно ну, обрабатывать подгибку изделия. Это будет некрасиво, будет не хватать немножечко. Поэтому в эти точки уходим под прямым углом. И еще на данном этапе можно проверить обхват голени. Опять повторюсь, мы работаем с эластичными тканями, поэтому плюс-минус сантиметров больше-меньше никакой роли не сыграет, но все равно проверить мы должны. Вот смотрите, от точек F2 влево и вправо мы должны отложить мерку, проверить величину обхвата голени. Обхват голени пополам и минус 2 сантиметра. То же самое, как мы поступали и с обхватом колена, и с обхватом щиколотки. И просто поставить новые точки. Там точку F и, например, F1. Так, обхват голени по мерке у меня 38, пополам 19, минус 2 сантиметра 17. То есть вот тут у меня должно где-то быть по... Ну вот я смотрю 17, мне очень много. Я могу сделать чуть поменьше, возьму по, по 16 сантиметров. Вот так вот. У меня слева точка F, и справа по 16, так, точка F1. И вот теперь из точек K' я должна уйти в точку F, из точки K1' я должна уйти в точку F1, и линия у нас получится такая, повторяющая линию ноги. Если у вас очень объемная икра, Тогда у вас и вот эта выпуклость будет чуть больше. Если у вас нога, ну, прям такая прямая, то и линия у вас будет попрямее. Поэтому смотрите, плавно выводите. То есть у нас полностью все эти обе линии повторяют, ну, скажем так, очертания, анатомические очертания нашей ноги. Я сейчас попробую все это соединить сначала аккуратненько вот так вот от руки, а потом по лекалу. Вот в точку F я ухожу пока так и потом я уйду в точку H. ну вот так вот я не люблю такие пузыри я скорее всего э -э, сделаю эту линию ну, скажем еще более пологую не такую выпуклую сейчас посмотрю не нравится мне но у меня такие хорошие игры я строю на себя вот поэтому такое может быть и спортивные ноги <laughs> Ну вот что-то вот так получается. Я чуть-чуть эту линию сделаю чуть плавнее. Опять же, повторюсь, работаю с эластичными тканями, поэтому не боюсь ошибиться. Узко мне не будет в этом месте. Итак, ну что, обводим финально. Вот так. Так, здесь вот я буду делать, чертить выпукло, вогнуто, аккуратненько. Вот немножечко я скруглю. Не бойтесь уходить вот какие-то миллиметры от точек, потому что это не страшно. Вот у меня вот здесь какие-то миллиметры. Лишь бы линия была красивая, плавная, чтобы когда мы будем строчить на машинке, не было никаких углов. Так, вот здесь я немножечко, немножечко сделаю ее более пологой. Мне не нужен такой пузырь. Я просто знаю, что все же будет хорошо. Ткань эластичная, с хорошим запасом. То есть вот так вот я прям увожу. Главное с двух сторон сделать ее одинаковой. Ну, здесь вот, вот так она пойдет, точка. Так, и увожу в точку H. Вот так вот. В точку H эта линия уходит неуловимо под прямым углом. Поворачиваю прямо так лекало немножечко и увожу. Ну, я думаю, что будет все вот прям хорошо. Ну что, друзья, базовая основа у нас готова. Она получилась вполне себе гармоничной, пропорциональной, красивой. На этом можно было бы остановиться. Если вы будете шить дальше леггинсы, тогда оставляйте все так, как есть. Переводите на кальку выкройку и продолжайте работу. А те, кто хочет шить велосипедки вместе со мной, давайте внесем небольшие изменения. В данную базовую конструкцию Произведем моделирование И тоже будем работать и шить то, что нам нужно Итак, я беру Давайте синий фломастер По мерке Длина велосипедок У меня 43 сантиметра Поэтому от точки А2 вот от изначальной точки Я откладываю По срединной вертикали вниз 43 сантиметра не от новой линии талии, а вот именно от точки А2, потому что мы от нее плясали. Так, откладываем 43 сантиметра. И что я вижу? Как раз то, что я хочу. Данная точка находится чуть выше колена. Я не хочу делать короткие шорты себе. Они у меня будут чуть выше колена. И через данную точку, можем ее никак не называть, просто проводим горизонталь. Ну, горизонталь, я смотрю на чертеж вот так до пересечения с красными линиями, вот с этими, которые уже у нас окончательные, модельные, фигурные. Вот здесь вот, где эта горизонталь пересеклась, все, вот тут мы и останавливаемся. И теперь те, кто хочет шить велосипедки, переводят свой чертеж на кальку, вот так вот, до вот этой вот новой синей линии, где у нас будет, ну, как раз длина вот этих вот шорт, скажем так. А те, кто шьет леггинсы, переводят чертеж полностью. Приступаем с вами ко второму уроку по теме леггинсы или велосипедки. Я вот прям уже не знаю, как назвать наш урок, потому что мнения разделились. Кто-то будет шить леггинсы, кто-то велосипедки. Давайте с вами договоримся так. Мы шьем самую простую модель велосипедок для того, чтобы, как всегда, я забочусь и о начинающих девочек, девочек которым, например, сложно сразу приступить к какой-то усложненной модели. Поэтому мы, опять же, начинаем с самого простого, но я вам обещаю, что сниму еще серию уроков, на которых мы усложним себе задачу. Мы теперь сошьем с вами впоследствии какие-нибудь хорошие леггинсы или лосины, ну, как ни назови, это одно и то же. Какие-нибудь, знаете, с рельефными швами, может быть, сзади, с кокеткой. Возможно, мы скомбинируем два вида материалов, ну, как-то, может быть, на тонность цветным. То есть, сошьем себе такие леггинсы, в которых можно будет заниматься спортом, бегать или ходить на йогу. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Ну, скажем так, будет отклик, значит, сделаем урок. Еще я планирую снять серию уроков, то есть, мы усложним с вами задачу. Мы сошьем те же самые велосипедки, но из другой ткани. Пусть это будет какая-то плотная кулирка с лайкрой или тонкий футер или кашкарсе то есть трикотаж будет хлопчатобумажный возможно они будут с боковым швом с кармашками с отрезным бочком Пояс какой-нибудь сделаем с вами на резиночке, прострочим какой-нибудь фигурный. И э, можно даже застрочить по переду небольшую стрелочку, такую стрелочку защип. И уже будет совсем другой вид у этих велосипедок. Потому что то, что мы с вами будем шить сейчас, это спорт. А те уже можно будет как-то применить и в городской жизни. Что еще? Я уже читаю ваши комментарии. Когда мы анонсировали выход уроков э, вот на тему велосипедок, Девочки пишут «Ой, фу, опять велосипедки». Ну, например, были такие комментарии «Кто-то радуется». Вот смотрите, велосипедки – это уже, ну, скажем так, все новое, хорошо забытое старое. Мода возвращается, снова опять делает виток, и велосипедки входят в моду. Когда-то их даже носила принцесса Диана. Есть и такое». Дальше, смотря на какую фигуру их одеть и с какой одеждой их сочетать. Например, если это вот не такие неоновые яркие велосипедки, ну допустим, пусть у них будет какой-то спокойный цвет, пусть у них будет не бифлекс, а ткань хлопок, ну хлопок с эластаном. Если вы оденете велосипедки, ну, допустим, вот с какой-то рубашкой удлиненной, перевяжите поясом, это уже будет другой вид. Оденете какие-то спортивные сандали, может быть, они будут неспортивные. Опять же, кеды, лоферы, какие-то объемные кроссовки. То есть в зависимости от того, какие аксессуары вы выберете, в зависимости от того, какой верх вы оденете вместе с этими велосипедками, ваш образ будет меняться. Я думаю, что каждая найдет применение данной, данной вещи в гардеробе, ну, как-то относительно себя. Еще поступают такие комментарии, ой, фу, велосипедки, обтянутся, какие-то полные фигуры, но, девочки, тут тоже нужно смотреть, если он у вас очень полная фигура, ну, конечно, кто-то даже не заморачивается, все равно их одевает, но одевайте тогда верх удлиненный, прикрывайте свои какие-то проблемные места, пусть велосипедки там выглядывают из-под рубашки, то есть, ну, сколько угодно вариантов можно сделать. Тот, кто совершенно не приемлет такой предмет гардероба в своем гардеробе, значит, ждите, мы будем сшить с вами леггинсы либо лосины. Ну что, и, наверное, мы с вами даже будем шить еще и шорты, и шорты, и бермуды, и все пожелания ваши слышу. Итак, вступление мое закончилось, давайте перейдем к делу. Какие материалы нам понадобятся для работы? Итак, повторяюсь, у нас с вами... Самый простой урок, самый простой вариант, чтобы вы поняли, что это такое и что это несложно шить. У меня имеется небольшой отрез бифлекса. Вот он вот такой прям ярко-неоновый цвет. Кстати, можно сшить так, такого плана велосипедки, вот прям такого неонового, неонового цвета одеть, например, какие-то кроссовки. Ну, может быть, не совсем спортивные, знаете, так и полуспорт. Пусть они будут тоже вот такого неонового цвета или белые. И сверху к таким велосипедкам можно сшить удлиненный льняной жакет без подклада. Ну, допустим, пусть это будет лен, хлопок, такой, знаете, может быть, даже с эффектом подмятости. Вот пусть он будет какой-то нейтральный серый, и там будет проходить какая-то тонкая-тонкая полосочка, вот прям в ниточку, вот какого-то вот такого, например, неонового цвета, и уже будет комплект, и уже будет хорошо, и вот эта вот яркость и спортивность вот этих велосипедок, она уравновесится сверху жакетом. Ну, как бы один из вариантов, я вас вдохновляю, вы работаете и применяйте это на себя. Итак, у меня имеется небольшой отрез бифлекса, ширина полтора метра, вот он у меня вдвое сложен длина отреза у меня 50 сантиметров так как мои велосипедки будут длиной 43 сантиметра то с учетом припуска на подгибку низа и с учетом цельнокровенного пояса 50 сантиметров мне хватит обычный плотненький бифлекс вот дальше нам понадобятся нитки Три-четыре катушки для оверлока. Девочки, конечно, велосипедки удобнее всего шить на распашивальной машине, либо на оверлоке. Бытовая машина, ну, подойдет, не подойдет. Я, конечно, расскажу вам, как сшить на бытовой. Но если уж у вас нет оверлока, можно обойтись и бытовой машиной. Но качество обработки будет уже не то. Причем, при почему оверлок? Потому что ткань эластичная, и оверлок позволяет нам выполнять именно эластичную строчку. Поэтому без него никак не обойтись, девочки. Если вы шьете часто, если вы шьете много, пожалуйста, все-таки постарайтесь приобрести оверлок, потому что ну, это незаменимый помощник в нашем швейном деле. Итак, нитки в цвет. И еще нам понадобится резиночка. Вот с резиночкой тоже, смотрите. Смотря... Какая у вас будет резинка, вот такой же припуск на цельнокройный пояс вы и оставляете. Если у меня резинка шириной 2 сантиметра, значит припуск на пояс цельнокройный я тоже делаю 2 сантиметра, чтобы все это подогнуть, настрочить и обработать. Еще, если вы не хотите, чтобы у вас пояс был цельнокроенным из этой ткани, допустим, вы хотите сделать какой-то элемент отделки для наших велосипедок, вы можете купить какую-то декоративную резинку. Вот знаете, не такая белевая, там белая, черная, например, а она бывает, ну, скажем так, декоративная, которую даже не хочется прятать внутрь, туда под ткань пояса. Например, она может быть какая-то черная с белой надписью, с какими-то белыми буквами. Она может быть, там, например, белая с какими-то контрастными полосками спортивная. То есть какая угодно. Даже с люриксом, если ваша ткань предполагает ну, наличие такой вот отделочной резинки. То есть смотрите, выбирайте, тогда вы не делаете припуск на пояс на цельнокроенный и просто резинку такую отделочную настрачиваете сверху на ткань. Ну, я это в дальнейшем вам тоже покажу. То есть все... Больше нам чего не потребуется ткань, нитки и резинка. Приступаем к раскрою. Итак все лишнее в сторону я раскладываю ткань в два слоя. Ну, еще обратите внимание, бифлекс, он все-таки такой двусторонний, он бывает разный. У него одна сторона более такая гладкая, блестящая, другая сторона более матовая. Я обычно в своей работе, ну, в зависимости от настроения и в зависимости от того назначения, которое будет иметь данная вещь, я просто выбираю себе ту лицевую сторону, которая меня устраивает в данный момент. Она может быть либо матовая, либо блестящая. Я думаю, что... Ну пусть она у меня пусть эти велосипедки у меня будут блестящие, наверное. Вот. и вот начинаются муки выбора. И вот думаю, что ли блестящее, то ли, ли матовое. Ну тут блеск такой не слишком сильный, благородный. Пусть будет блестящее. Значит, складываем лицевыми сторонами друг к другу ткань. Параллельно кромке у нас идет нить основы. Так, сложили. Сейчас мы вот так вот. Перед раскроем, конечно, можно ткань немножечко подутюжить, приутюжить, но вот у меня она такая чуть-чуть подмятая, ничего страшного, в процессе работы все это подутюжится. Девочки, еще один важный совет, с которым вот такой момент есть, с которым я сталкиваюсь в своей работе. Бифлекс, особенно красный, бордовый, синий, иногда имеет такое свойство, как вот с него сползает краска. То есть, если вы купили какой-то яркий цвет бифлекса, обязательно простирайте его в теплой воде с добавлением какого-то моющего жидкого средства. Или там мыльцем его пройдитесь. Потому что, как правило... Такие цвета, они отдают свой цвет в процессе стирки. Причем это может быть первая, вторая, даже третья стирка. И если вы хотите использовать какой-то бифлекс еще в качестве отделки, ну, например, какие-то лампасы себе вставить, или пояс там белый, э, ну, красному, например, то смотрите, красный цвет, он может окрасить вот эту вашу отделку. То есть посмотрите, простирайте, яркие цвета, как правило, окрашиваются. Ну, лично я с этим очень часто сталкиваюсь, вот бифлекс бывает разный. Ну что, лицевыми сторонами друг другу мы сложили ткань. Все уравняли, расправили. Как переводить детали на кальку, я думаю, с вами, это вам уже знакомо. Я просто с базовой основы сняла вот лекала, сделала припуски. Припуски у меня не сантиметр, припуски у меня где-то 6 миллиметров. Именно на эту ширину у меня настроена строчка на оверлоге. Я прям сразу пойду под оверлок все это стачивать и обрабатывать. Поэтому, смотря какой ширины у вас строчка на машине ну заложено именно такой припуск на шов вы и делаете. Я себе подписала, что вот у меня вот тут задняя половинка, хотя я ее вижу, задняя всегда выше, передняя, цельнокроенный пояс. И я себе отметила, что нужно сделать припуск на шов, на подгибку низа. Итак, укладываем, знаете как, я предпочитаю укладывать ближе к кромке, вот сюда вот, чтобы вот со сгибом вот эта часть, она у нас осталась. Ну, мало ли, куда-то на отделку, либо на пояс, либо... Тут, кстати, выйдет еще хороший какой-то купальник, какой-то бралет у нас получится. Так что все остатки в дело. Низ я уравняла, все тут ровненько. Вот так прикладываю выкройку, оставляя припуск на шов, на подгибку низа, чтобы зря его не резать, сразу вот ровненько, так, вот сюда чуть, чуть в сторону. Ну и поступаем, как всегда, прикололи и вырезали. Ничего сложного, с такой задачей справится даже начинающий. Я не люблю прокалывать выкройку прям по всему периметру, часто-часто, это не надо. От этого выкройка из кальки, она наоборот только деформируется. Все, прикололи в нескольких местах и начинаем раскрой. Итак, и все, вуаля, все готово. Так, обрезки мы оставляем, все, что не нужно, выбрасываем. Девочки, обратите внимание еще вот на такую вещь. Когда мы с вами делали построение леггинсов, и вот когда мы уходили туда в область щиколотки, я вам говорила, что швы должны уходить как бы под прямым углом в точке H и H1. Также то же самое и вот с велосипедками. Когда мы обрезали длину, ту, которая нам нужна, посмотрите, я вот сейчас... Произвела раскрой, ну, прямо на ткани. Вот видите, у меня вот эти места вот немножечко вот так вот уходят как бы под прямым углом. Это делается для того, чтобы нам хватило на подгибку низа, чтобы вот это вот сопряжение вот всех срезов, чтобы ничего у нас там не выпало. То есть этого нам будет вот достаточно. Сюда вот все уходит как будто бы, ну, под прямым углом. Ну что, друзья, мы поговорили немножечко о велосипедках. Мы произвели раскрой. Мы знаем, какие материалы понадобятся нам для работы. На сегодня у меня все. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к Телу. Встретимся с вами на следующем уроке, на котором начнем пошив наших велосипедок. Итак, у меня велосипедки такого яркого неонового салатового цвета. И, собственно, тут ничего сложного. Показываю. Две детали у меня расположены лицевыми сторонами друг к другу. Вот на данном этапе, пока я не начала пошив, смотрите, помните, мы с вами закладывали цельнокроенный пояс, который должен быть у наших велосипедок. Я в самом начале урока оговорюсь и расскажу вам вот что. Я нашла красивую резинку, Смотрите, какая она классная, она очень мягкая, она такая упругая, достаточно такая прям плотненькая, и я хочу использовать вот такую резинку, я прям наложу ее сверху на бифлекс в область талии, и потом в самом конце пришью ее, я вам покажу, как ее пришивать. И также я покажу для тех девочек, которые не нашли, например, такую резинку, и которые захотят сделать цельнокройный пояс и резинку вставить уже в цельнокройный пояс. То есть я вам покажу два способа обработки, но это будет немножечко позже. Поэтому если я не работаю с цельнокройным поясом, но он у меня уже здесь заложен в раскрое. Вот я не знала, да, что найду такую резинку. Я сейчас все это дело срежу. Вот эти вот э, сантиметры, которые я закладывала под пояс, я просто отрежу. И оставлю припуск на шов, ну, где-то сантиметр. Э, для того, чтобы притачать вот такую готовую красивую резинку. Я отмечаю ту ширину, которую я хочу срезать. Отметила. И срезаю. Смотрите, вот так, как лежат наши детали. Вот тот срез, который короче, это бантовый срез передний. Вот тот срез, который у нас длиннее, это бантовый срез по спинке, задний. И вот это вот шаговые швы. Вот сейчас можно как хотите поступать. Можете сначала в кольцо стачать по шаговым срезам каждую половинку, а потом уже вставить шов в шов, вот эти вот, и выполнить бантовые швы. Я сделаю так. Я выполню сначала бантовые, а потом уже все вместе стачая вот по шаговым швам, показываю. Это... Все очень просто, несложно. Девочки, работаем на оверлоке. Оверлок дает хорошую строчку, она эластичная, она растягивается. Мне поступают вопросы, что делать, если нет оверлока? Ну, между нами, <laughs> чтобы никто не слышал. Девчонки, вы можете, конечно, использовать шов-зигзаг не очень часто, не чистите. Длина стежка ну, такая пореже, где-то 2,5 можно брать миллиметра. Ширина стежка тоже не очень широкая, для того чтобы вот этих вот дырочек не образовывалась на лицевой стороне. Ну, что делать? Если у вас нет верлока, а охота пущенной воли каким-то таким деликатным швом-зигзаг выполняйте данную работу и носите, конечно, свои леггинсы или велосипедки с удовольствием. Ну а я работаю на верлоке. Приступаем, выполняю передний бантовый шов. Вот если бы я не разговаривала в процессе работы и не объясняла вам поэтапно, как шить велосипедки, то данную работу, ну, я не знаю, ну, сколько, ну, 30 минут мне. Вот сесть спокойненько, не отвлекаясь, 30 минут велосипедки готовы или леггинсы. Так, теперь я выполняю задний шов, задний шов банта. Вот так. Теперь смотрите, что мы делаем. Раз, вот так вот, и единым швом вот этот выполняем шаговые, ну, скажем так, ну шаговые швы, да, обеих половинок. Вот здесь вот, где у нас швы первоначальные бантовые, мы Совмещаем все ровненько, прям иголочкой себе приколите, чтобы было ну, ровно, аккуратно. И смотрите, чтобы не было толщины, направьте припуск, например, заднего шва в одну сторону, а припуск переднего шва в другую сторону, чтобы они ложились вот так крест-накрест э, во избежание толщины на этом участке. Вот все ровненько приколола. Можете себе вот так вот приколоть начало шва. Ну, а конец там уже подтянем, все будет хорошо. И все, одной строчкой выполняем данный шов. Или, как я вам говорила вначале, вы могли сделать что? Вы могли сначала выполнить вот этот вот шаговый шов одной половинки, потом шаговый шов другой половинки, потом все это вложить, вот уравнять по бантовым срезам и одной строчкой выполнить бантовый срез. Можно и так, и так, как вам удобно. Так, убираю булавки. Как говорится, булавки и нож оверлока, они несовместимы. Следим внимательно. Бифлекс такой податливый, ну, не знаю, так благодарный материал, что его можно, видите, вот, он спокойно себя ведет. По минуте на каждый шовчик. Вот так вот. Три минуты. Смотрите, у нас практически все готово. Так что, девочки, у кого нет такого страшного зверя, оверлока, пожалуйста, приобретайте себе. Ну что? Вот так вот. Вифлекс очень хорошо тянется. Велосипедочки такие прям маленькие. Когда мы вывертываем наши изделия на лицевую сторону, мы видим, что так, вот это вот спинка, потому что она выше по уровню. А вот это вот передняя деталь. Вот видно, да? Смотрите, если вам кажется, что талия узкая, то вам кажется. Потому что я шила прям по меркам, по определенным. Если вы сомневаетесь и не хотите вот линию талию сводить именно к той мерке, которая у вас, анатомическая, ту, которую мы снимали, допустим, бедра у вас широкие, и вы боитесь, что бедра не пройдут вот сквозь такую вот, ну, скажем, маленькую талию, допустим, у вас фигура, да? талия узкая, бедра широкие, и вы боитесь, что здесь будет тесно, тогда закладывайте в самом начале, при построении основы, при моделировании, чуть больше своей мерки вот в области талии, пусть будет у вас чуть пошире. И когда мы вошьем резинку, вот здесь у вас будет образовываться ну скажем так, небольшая сборочка, такая деликатная, ну она имеет место быть, потому что по-другому никак. ну выточки на бифлексе не сделаешь. Поэтому вот как-то приспособьтесь, отрегулировать этот момент. Фигуры разные. Если, например, у меня фигура, ну, скажем так, прямая, у меня разница между обхватом талии и обхватом бедер небольшая, поэтому я спокойно могу пролезть, это вот, вот отверстие в области талии, то есть я спокойно прохожу бедрами это место, потому что у меня фигура, например, прямая. Вот, а если у вас такой перепад, тогда как-то поступайте, подгоняйте эту мерку. Ну что, ну и все, осталось только запечатать верхний срез и обработать низы. Как я поступаю с верхним срезом, сейчас покажу. Выполняем пояс. Так, у меня и резиночка. Я измерила ту величину, которая подходит, например, ну, мне, мне по талии. Я взяла, просто измерила резинкой, потому что резинка бывает разная по своему натяжению, по своей толщине, по своей плотности. Поэтому какая-то резинка может быть очень тугая и совершенно чуть-чуть растягивается. Какая-то может быть мягкая такая, знаете, прям же хорошо растяжимая. Ну, у меня она средняя, поэтому я обмотала свою талию, заметила, пометила, где мне сделать. Отрез, вот, и отрезала ту величину, которая мне подходит. Теперь я лицевыми сторонами складываю резинку и выполняю вот этот вот шов для того, чтобы резиночка у меня была в кольцо. Шов на оверлоке. Напоминаю, я показываю первый способ. Это уже готовая резинка, которая служит отделкой нашим велосипедкам. И после того, как мы сошьем наши велосипедки, я вам покажу, как выполнить ту резинку, которая уходит в цельнокройный пояс. Вытачиваю два конца резинки. Так, все лишнюю всю шелуху убираю аккуратненько. И вот эти вот кончики я сейчас заделаю, уберу концы ниток, все вручную. При помощи иглы для ручных работ вот так вот я сейчас все это дело спрячу. Итак, друзья, я поменяла машины, оверлок убрала, достала швейную машинку, наладила строчку зигзаг. Что я делаю? Способ номер раз. Вот этот вот шовчик, вот, которым мы стачивали нашу резиночку в кольцо, мы его оставляем как раз сзади. Во-первых, мы так будем видеть, где у нас задняя половинка, где передняя, то есть не перепутаем. Когда нужно будет быстро одеть велосипедки, они у нас останутся, ну, видно будет, да? Мы можем поступить первым способом. Сейчас я приколю. Смотрите, с изнанки это будет выглядеть вот так. Бифлекс не сыпется, не пускает стрелок, вот ничего ему не будет. То есть если мы оставим срез таким, какой он есть, ничего с ним не случится. Или, например, вы просто можете в один слой обметать на верлоке верхний срез по талии. И просто приложить вот так вот к резинке. Вот с изнаночной стороны это будет выглядеть вот так. Допустим, я оставляла здесь припуск на шов сантиметр, да, на притачивании резинки. Вот так вот уложить все это дело, натянуть и с лицевой стороны аккуратненько зигзагом в цвет нашей резинки, вот нитками, прострочить. И все, с изнанки просто все придержится и будет хорошо шом зигзаг. Но мне не нравится оставлять вот такой вот шов. Я хочу его вот так вот подогнуть, чтобы это выглядело ну, более эстетично. Показываю, как это сделать. Смотрите. Изнаночную сторону велосипедок, вот, изнанкой, я складываю э, с изнаночной стороной резинки. Вот так. Вот это у меня нижний край резинки. Показываю. Ну вот сколько у меня, я отступила от края 2 миллиметра, и вот на сантиметр, на этот припуск, вот так вот прикалываю. Просто показываю. Вот этот вот нижний край резинки. Изнанка с изнанкой сложила, изнанка к изнанке. И вот смотрите, я дам э, первую строчку зигзагом аккуратненько, таким мелким и широким. Потом отогну резинку. Вот видите, отгинаю. Все, что внутри, все срезы остаются внутри. Вот здесь я тогда пройду еще одним зигзагом, еще одной строчкой. И с изнанки будет вот так красиво. Все будет подогнуто, все внутренности, все срезы будут внутри. Или вы можете, чтобы не делать две строчки, это вот у меня резинка позволяет такой рисунок, что не будет видно никакого зигзага. Вы просто можете первую строчку сделать наметочную, вот так наметать, наметать, потом отогнуть. И просто единым зигзагом сделать дан... выполнить данный шов. ну я, скорее всего, тоже не буду делать двойной зигзаг. Я сначала приколю все это дело и уже одной строчкой в итоге все это дело вот так вот закреплю. Ну что, приступаем к работе. Изнанка с изнанкой, верхний срез, ну вот так вот с нижним срезом резинки. Только я немножечко отступаю от края 3 мм, чтобы не было вот так вот вровень, чтобы шов спрятался внутри. Друзья, давайте с вами посмотрим на промежуточный этап. Смотрите, велосипедки вывернуты на лицевую сторону. Вот лицо. Смотрите, вот у нас изнанка с изнанкой все совмещено. Срез, верхний срез по талии, вот он ненамного отходит от среза резинки. То есть вот там у нас изнаночка с изнаночкой. Вот так все это выглядит. Я приметала. Дальше. Если у вас резинка уже, чем ваша талия, да, скажем так, вы должны просто равномерно данную резинку туда вколоть, а потом вметать. Делаете 4 точки равные расстояния на окружности талии и делаете такие же 4 равные точки на окружности резинки. Совмещаете по точкам и получается равномерное распределение вот этой вот растяжимости, да. Все, вот так все это выглядит на промежуточном этапе. Теперь я отгинаю на лицевую сторону мою резинку красивую. Наметка все это дело держит. С изнаночной стороны будет вот так вот выглядеть. Я теперь буду натягивать и с лицевой стороны швом зигзаг. Сейчас я все это дело прошью. Так, вот тут надо, чтобы не выглядывало. Вот так отгибаю. Смотрите, буду придерживаться вот этого вот нижнего края, потому что вверху у нас и так все хорошо, а внизу вот не должно быть такого, что вот край резинки вот как-то сгинается вверх. То есть самое крайнее левое положение зигзага вот иглы у меня будет вот тут прям в край резинки. Все, приступаю. Можете делать в обычный широкий зигзаг, можете использовать пунктирный. Я буду использовать пунктирный широкий, потому что я его очень люблю. Я растягиваю резиночку и ткань. Наметочная строчка мне дает ориентир, по которому я придерживаюсь. Такая красота у меня получается. Я удаляю всю наметку. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот так все выглядит с лицевой стороны. Вот так вот выглядит шов с изнанки, смотрите. Все чистенько, аккуратненько запаковано. Ну, такой вот широкий зигзаг у меня позволяет расцветка резинки. Вот. Ну что, наши велосипедки практически готовы. Остался низ. Можно обработать низ тремя способами. Первый. Если у вас нет ни оверлока, ни распрошивальной машины, Прям подгибаете настолько, насколько вам нужно, и аккуратненько каким-нибудь красивым зигзагом, пунктирным зигзагом обрабатываете низ, ну, подгибку низа выполняете. Дальше, вариант номер два. Если у вас существует какая-то, есть в наличии двойная игла, две иглы да, в одну, вы можете выполнить строчку двойной иглой. Я не очень люблю такую строчку, я вам скажу честно, потому что она как-то растягивает ткань, вещь получается, низ получается не такой аккуратный, как хочется. Но если вы приспособились, если вы уже до этого выполняли какие-то операции именно двойной иглой, пожалуйста, выполните подгибку низа двойной иглой, строчите. Способ номер три. Ну, естественно, это распашивальная машина. У кого она есть? Спокойненько подги делайте подгибку низа, наметываете и выполняете данную операцию, данный узел на распашивальной машине. Ну и четвертый способ – это оставить срезы такими, какие они есть. Так как у меня в студии нет распошивальной машины, то вот я сейчас буду думать, каким из способов не обработать. Двойной иглой я не хочу, потому что мне не нравится такая строчка. Зигзагом я тоже не хочу Потому что, ну, как-то это будет не очень хорошо выглядеть Я оставлю срезы вот такими, какие они есть Не кидайтесь у меня тапками, пожалуйста Но я так делала очень часто Естественно, это не первые велосипедки Не первые лосины, которые я шью Я знаю, что в процессе носки Ничего не сделается вот с этим вот, скажем так, срезом бифлекса Он не ползет, он не закручивается Если у вас бифлекс нормального качества Если он достаточно упруг то ничего с ним не будет, он не обтрепится. Единственное, нужно аккуратненько закрепить вот эти вот шовчики, припуск на шов. Если у вас тут остались ниточки от оверлока, вы просто их вынимаете, вставляете в иголочку для ручных работ и аккуратненько вот этот вот момент просто ну, двумя стежками а, закрепляете. Вот этого видно не будет, все хорошо. Поэтому я считаю, что мои велосипедки готовы, а вы поступайте так, как хотите. Если бы у меня была распашивальная машина, то это, конечно, способ номер раз. Без нее никуда, когда работаешь с трикотажем. Она выполняет хорошую эластичную подгибку низа, ну, то есть эта строчка будет качественная. Поэтому, девочки, если у вас нет распашивалки, повторюсь еще раз, лучше оставить так, чем сделать как попало. И теперь я покажу напоследок. Еще один способ, которым можно обработать срез по талии. Ну, Допустим, вот я беру какой-то кусочек, я показываю на лоскутке. Вот это, допустим, деталь. Это наши велосипедки. Вот это вот верхний срез по талии. Вот один из них. Что я делаю? Смотрите. Вот резиночка, которую я вставляю в талию. Прикладываю. К изнанке, это изнанка, смотрит на меня. К изнаночной стороне, уравнивая срез со срезом, прикладываю резинку. Изнанка, там с изнанкой. Резинка может быть разной ширины. 2 см, 2,5 см, 3 три, 4 см, 5 см. Ну, в зависимости от того, какой ширины вы хотите пояс. Прикалываю. Если у вас есть натяжение какое-то, то есть резинка в кольцо у вас меньше, чем талия на велосипедках, точно так же, как и в первом случае, вы делаете 4 меточки себе по кругу в кольце к срезу талии и также делаете себе 4 метки в кольцо к резинке. По этим четырем меточкам совмещаете, натягиваете. То есть, допустим, у вас получается вот так. Я вам показываю разворот для того, чтобы вам было понятно и видно. Ну, и вот так вот прикалываете. Допустим, я в круг все вколола. Вот так. Ну, просто у меня нет старых велосипедок, поэтому я вам показываю на кусочки. Теперь смотрите. Я буду двигаться вот так. Я булавочки сейчас буду убирать по ходу работы. Ну, или прикалить булавку вот. Ну, давайте переколем на лицо. Кому как удобно. Давайте, с лицевой стороны их просто будет заметно. Вот так вот. К изнанке приколола. И теперь я при помощи оверлока притачиваю резинку к срезу, к верхнему срезу по талии. Срезы я уравняла. Так, и смотрите, я натягиваю и резинку, и бифлекс, вот так вот, чтобы не было слабины. Уравниваю срезы, все контролирую, все вижу, перехватываю так пальчиком и поехала, обметываю. Я обметываю вместе оба среза, край резинки и край выреза по талии. Натягиваю все это между собой. Вот ну, допустим все Если резинка у вас имеет натяжение, то естественно все это выглядит вот так Резинка натянула бифлекс Вот у нас верхний срез Давайте э, сделаем последний шаг и завершим уже работу над э, пошивом велосипеда Итак, я пришила резинку при помощи оверлока э, к срезу Бифлекса. Считаем, что вот этот кусочек бифлекса это у нас велосипедки, вот это вот срез по талии. И вот я пришила к верхнему срезу, к цельнокроенному поясу резиночку. И теперь все просто. Резинка у нас натянута, я теперь натягиваю снова ее, вот так вместе с тканью, отгибаю. Вот поэтому мы и закладывали ширину цельнокровенного пояса именно такую, какую вы будете использовать впоследствии резинку. Поэтому о чем я говорю, вы должны знать, да, уже начиная работу над изделием, какую фурнитуру вы будете использовать впоследствии, чтобы правильно заложить припуски на швы, чтобы правильно все раскроить, сделать, моделировать. Вот. Можно подколоть вот так вот. Да, булавочками. А можно не подкалывать, но я работаю руками. Итак, у меня настроен пунктирный зигзаг, такой широкий, не слишком редкий, не слишком частый. Вы можете использовать любую строчку, какая вам по душе. Итак, подгибаю поясочек, натягиваю и начинаю. Если, у нас, если мы говорим о велосипедках, то у нас к данному моменту все уже за, затачено в, круг, в круговую, да, в такой круг. Поэтому, опять же, выбирайте, ну, я люблю шов задний, середину заднего шва, задней половинки, и тогда оттуда начинаем, делаем аккуратненькую закрепочку, выполняем, и двигаемся по кругу, и заканчиваем в том же месте, где и начали. Вот. Все я вам рассказала, сейчас покажу. Выбираем нужную ширину стежка. Так, начну. И поехали и такими же участками как всегда мы двигаемся мы натягиваем я проверяю чтобы вот здесь был сгиб резинки вот тут вот к сгибу резинка краем у нас прислонялась и поехали Так, натягиваем снова, подгибаем. Все ровненько. Я все чувствую пальчиками. Вот толщина резинки очень хорошо ну, просматривается, прощупывается. Поэтому я все контролирую. Ну, допустим, закончили. У меня небольшой участок, образец тестовый. Но ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Все, резинка надежно зафиксирована. Строчка, ну, аккуратненькая. Опять же, вы выбираете ширину и длину стежка на свой вкус. С изнанки все тоже красиво, аккуратно. Вот так, друзья. Вот такими вот нехитрыми методами мы с вами сшили велосипедки. А сейчас я переоденусь и покажу, что получается в итоге. Ну что, друзья, только ради вас я иду на такие жертвы. Вступаю в роли модели. Итак, на мне велосипедки, которые я сшила у вас на глазах. Если бы я не разговаривала на камеру, я бы их сшила, ну вот не соврать бы, 30 минут. Это очень легко, это очень просто. Кто-то сошьет себе велосипедки, кто-то сошьет легенсы кто-то сошьет себе. Мне девочки в комментариях писали, из какой-то телесной микрофибры шьют такие панталончики, особенно когда бедра полные, ну может быть жара. Это может быть и не микрофибра, это может быть какой-то тонкий хлопчат-бумажный трикотаж. Кто-то сошьет себе вот такие велосипедочки и будет одевать их в жару под платье, потому что у многих такая проблема я читаю ваши комментарии, натирается внутренняя поверхность бедра. Поэтому, девочки, вот так вот, вот что у меня получилось. Но ну, в реальной жизни, конечно, вот такие вот яркие велосипедки, лосины, они подходят, конечно, для занятий спортом. Ну, с удовольствием я бы такие одела. Если бы я одела их в реальной жизни, а не так вот на камеру, когда знаете, что было, то это дело, я бы одела футболку на свой вкус, на свой размер, на свое телосложение чуть подлиннее. То есть я бы прикрыла вот эту вот паховую область. Кстати, она хорошо здесь, все, все хорошо сидит. Дальше. Если бы у меня были велосипедки, например, не такие вот неявно спортивные, а это был бы какой-то хлопчат-бумажный трикотаж с лайкрой, плотненький, я бы их спокойно одела, ну, с какими-то кедиками, кроссовками, но уже дополнила бы какой-то удлиненной рубашкой. Возможно, подвязалась бы пояском. Кто-то может одеть какой-то льняной или хлопчатобумажный жакет без подкладки, Например, с какой-то такой неявной клеткой, полоской, и чтобы одна полосочка была, например, такого же цвета, как велосипедки. Вот такая тоненькая проходит на ткани. Или а, можно дополнить какую-то нейтральную ткань, хлопок или лен, сшить жакеты, дополнить каким-то кантом в цвет а, вот таких вот велосипедок. Поэтому, девочки, а, шейте, шейте вместе со мной, используйте именно те ткани, которые комфортны в носке именно для вас. Ну, что я могу еще показать? Вот так вот пояс выглядит красиво. Где-то футболочка задерется или рубашечка, то вот такой красивый пояс. Вот вам все идеи. Ну что еще могу сказать? Я не выполнила подгибку низа, потому что у меня в студии нет распашивальной машины. И я уверена, что не у каждой из вас есть распашивальная машина. зигзагом я не хотела выполнять подгибку, двойной иглой тоже не хотела. Я уже шила такие велосипедки, я шила лосины и знаю, что... Данная ткань не осыпается, не сыпется. Если вы шьете хлопчат-бумажный трикотаж с слайгеры, то, конечно, подгибку нужно выполнять, потому что хлопчат-бумажный трикотаж, он закручивается. Кстати, мне пришла еще вот такая идея. Если вы не знаете, как подогнуть низ у данного изделия, то можно поступить следующим образом. Ткань, с которой мы шьем данное изделие, она трикотажная. Вы можете сделать просто окантовку низа именно из этой ткани. Вырезать эластичную беечку планку и просто окантовать тоже будет хороший вариант потому что мне поступают очень много писем комментариев девочки говорят что не у всех есть э, машинка для трикотажа не у всех есть оверлок вот пожалуйста можно выполнить подгибку низа при помощи окантовки э, из этой же ткани поэтому на сегодня у меня все работайте вместе со мной э, напоминаю что мы двигаемся от самого простого к сложному потому что очень много новичков мне пишут Пишут слова благодарности, говорят спасибо, мы больше не боимся начинать что-то делать. Потому что, как вы видите, два шва, и все готово. Бокового шва нет, на попе сидит все хорошо. У меня был один комментарий, когда мы конструировали данные велосипедки. Девушка писала, что по такой выкройке, которую я давала, по тому конструированию, спереди будет образовываться пузырь. Как видите, никакого пузыря нет. Все, вот все село, вот как я сконструировала. Я не мерила ничего на промежуточном этапе. То есть, вот как я сконструировала, сшила, одела, вот все хорошо. Так что, девчонки, оставайтесь вместе со мной на моем канале. Будем продолжать работать дальше. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал. До встречи!